Привет, земляне, с вами Брис. Привет, земляне, с вами Брис. И Перпин, которая мне испортила приветку. Нам не лень ее перезаписывать. Так что мы так и оставим. Скажите спасибо, Перпин. Хорошо, окей. Так. Итак. Поскольку мы не придумали ничего более гениального, хотя, наверное, это должно начинаться не так, сегодня мы смотрим лайфхаки, туториалы по рисованию от гениальных художников людей. Просто кладезь знаний люди, которые думали за нас. За что мы с вами думать не умеем. Трум, трум, да. Ну. Это они. Почему Можно сразу Не неоригинально все это делали, ну и что мы это не делали? Вот мы вообще никогда в жизни не смотрели эти лайфхаки, не делали какие-то... Да. Не делились своим ре... мнением важным, поэтому это для нас новое... Да, это не оригинально для вас, но для нас это очень оригинально. Я никогда в жизни не смотрела лайфхаки по рисованию, в том плане, что вот конкретно по рисованию в традишке, потому что в традишке я не рисую. А я так понимаю, здесь не будет никаких лайфхаков для диджитала и тому подобное. Трум-трум же рассчитан на людей, как бедных, с одной хромосомой, поэтому тут нету. А, это знаешь, если ты рисуешь в диджитале, то ты не настоящий художник. Ты должен иметь дома холст, масляные краски... Вообще дорогие палитры И это, конечно же, это все для бедных А вот один планшет За две тысячи это, это вообще да. Забугорная цена, ребят Я вот не представляю, как можно Купить планшет за две И рисовать на нем пять лет не тратя больше деньги ни на какие материалы. Да-да-да. Мажоры, что сказать. Это, кстати, можно считать лайфхаком. Вместо покупки кучи дорогущих материалов, можно отложить и купить планшет. Да, согласна. Лайфхаки от Брипер. Мы, мы еще видео не начали, а уже бросаемся лайфхаками. Пользуйтесь, ребят. Брипер рулит. Да, <свят> да давай начнем. Ну все, ребят, мы начинаем. Эти шедевральные классные творческие идеи И лайфхаки для рисования Вот как называется видео ну, Давайте посмотрим, что же творческого они нам предлагают Смотри, это мы Смотри, одна реально рыжая и блондинка, это мы Ты будешь блондинкой, а я буду рыженькой Просто потому, что так совпало О боже, Жиза Скриншот первый показывает Свои арты И я такая Смотри, смотри, что получилось И ты такая что это книжка тебе и что за это платят? Блэ, какая гадость! Как у тебя вообще могут что-то брать? Мне нравится ее комбинезон, я бы что я такой хотела. Только я хотела бы себе фиолетовый. Перпин, не я люблю, не люблю фиолетовые вещи. Я, я не люблю фиолетовый, но как человек, который в скором времени покажет свое лицо, я должна выглядеть соответствующе. А я думаю, что у многих я ассоциирую с фиолетовым. Подруга, ты нарисовала такие шикарные стрелки. Если ты нарисовала их с первого раза, то ты уже умеешь рисовать. О, реально, смотри, я принесла красиво ты. Просто И пофиг, на чем рисовать. Блин, реально. Это блокнотик из фикс за 50 рублей, типа. Да, яркий принт карандашом проведешь пару раз рукой, и он весь стерся. Да, если только у тебя карандаши не за 2000 рублей, типа. Да. Вау, у тебя не хватило денег на хороший альбом, но хватило денег на карандаши, которые не стираются с поверхности. Да ты прям гений. О, о, реально я на кухне. Она что? Ей не понравился вкус воды. Да, походу. Ты тоже, когда идешь рисовать, идешь на кухню за мукой и солью. Да, конечно. А кто так не делает? Мне кажется, это жизненная ситуация для всех. У вас не хватило денег на альбом, но хватило денег на миксер, чернила, чернилами для пистолета. Серьезно, вы знаете, сколько они стоят? Я не могу позволить себе купить цветной принтер и распечатать свои фотографии, потому что, во-первых, цветной принтер дорого стоит, а краски для него еще дороже, я... потому что это расходный материал. у меня все еще хуже, я не могу себе позволить купить акварель или гуашь, потому что она дорогая, а здесь просят купить чернила для принтера. Типа что? Капец. Чтобы их потратить на муку, соль, масло. Что? Ну ладно, давай-давай. Но ей не хватает Ммм, есть... mm, <плёк> наушника, <плёк> телефона. наушник, <плёк> в нет, нет, а, ребят, если у вас нет кисточки, то ни в коем случае не используйте наушник, во-первых, вы видите, что она делает, она 3 часа, во-первых, очень много краски на это расходуется, она не обмазывает рисунок, который она сделала, она его не раскрашивает, она ставит огромное количество дорогущей краски для принтера, это вам говорят люди? Которые рисовали последний раз традишки нормально года три назад, и они, как бы, да, не шарят особо. Вот даже мы видим, что это какое-то совсем новое. Да нет, камон, самые бомжатские кисточки продаются абсолютно в любом магазине, они стоят очень дешево. Нет времени, можно вот, например, даже просто взять зубочистки и расковырять их, вот тебе будет кисточка, просто их вместе чуть-чуть склеишь вместе. Нет, лайфхак, идете на кухню, берете кисточку с кухней, которой мама маслом размазывает по сковородке. Единственный минус лайфхака, мама, скорее всего, потом вам даст по жопе. Одолжила бы кисточку подруге. Что-то... <и> <и> Вау, мы будем использовать лайхаки с Трум-Трум. Давайте вместо обычной кисточки заберем волосы чужого человека, купим термоклей, купим зажим, сделаем все красиво. Ведь лохи только используют обычные кисточки. Но мы будем использовать кисточки Вуду. Может ну да, да, быстренько сделаем принт для футболки, ведь мы все знаем то, что принты для футболок делаются за 5 минут, ведь мы все рисуем очень быстро, никто не тратит на рисунки по 8 часов. Да, пока она высохнет пройдет 3 часа. Она все это время стояла возле зеркала, она реально никуда не торопится. Ну вот это... Вот это прикольный лайфхак. В том плане то, что можно нарисовать э, рисунок на бумаге, потом подсветить его под одеждой и обвести, и так ты сделаешь перевод. Э, э, да, но я бы все равно за но телефон я просто хочу переживала. Я сказать, что ситуация не совсем та. Вы тоже вот реально при марафете, при макияже, с кучей пабрикушек на шее идете рисовать краской. У нас такой лайфхак в детском суде был. Мы брали, короче, ниточку, обкунали краской, потом водили по бумаге. Так что рабочий лайфхак. Правда, <зачем>, зачем цепочку на это тратить? Знаешь, типа, раз уж мы испортили цепочку, да давайте добьем ее окончательно. Ну прикольно, на самом деле. Like ну вот переходы прикольно. прикольные так. выше. Можно сделать вот эту красивую картину. Только не цепочка, ребят, пожалуйста, не тратите. Да, цепочки, лучше да. возьмите нитку потолще. Да, в... а реально обычную нитку. <зачем> <зачем> Такая Только удача художника никогда не поворачивалась ко мне лицом. Она всю жизнь Так вот, жопой. как она стрелки делает. Если вы не можете провести линию на планшете ровную, не обматывайте планшет скотчем. Это плохая идея. Да! Вот, кстати, с идеей с губкой отличная. Я раньше, когда мне нужно было... У меня была губка для рисования. Я ей тоже так делала. Ммм. Okay. Как аккуратно. <с venue> а знаете, лайфхаки, если бы это делали в диджитале, вы бы потратили в четыре раза меньше времени и получилось бы даже краше. <с copyright> Переходите да. в диджитал. <digital>. Нагреть. Ребят, начнем с того, что если вы это сделаете На вашей жопе не будет э, целого места Потому что ваша мама вас просто упьет нафиг И она будет права Не надо Только если вы лично купили этот утюг Чтобы э, смыть э, мелки с утюга Нужно, чтобы утюг остыл Но когда утюг остынет, мелки затвердеют на поверхности утюга Я не знаю, как они будут его отмывать. Утюг будет вымазывать всю одежду Нет, я реально делать это Да ну кому вы комбай да, забивать он стал Он чистый, уже вон там в дырочки зап... да они просто новые поставили а что а для чего это был лайфхак? у нее не было красок или что у нее не было кисточки походу опять вы закупитесь кисточками серьезно у вас их постоянно нету хорошо это я тебе я скажу мне так мне кажется это хорошие развивашки для маленьких детей когда им надо там развивать да, моторику да, это как будто для типа да это совсем для детей чтобы им это было для... весело. Если типа это да. смотрят взрослые люди, то есть вот эти видео, то скорее всего это преподаватели обосрались. Но для это видео, но по сути такие видео должны существовать для людей, которые не умеют ничего вообще. Чтобы, ну... чтобы твой ребенок, который любит рисовать, оторвал жопу от компа, пошел из своего принтера. Утюг. Взял утюг. <связывая> О, отрезал твои волосы, пока ты спишь Ага, потом у него спросили мальчики, за что тебе в детдом родители сдали? <связывая> <связывая> Спасибо за просмотр Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на мой канал На канал Бриз Подписывайтесь на наши паблики На наши инстаграмы Все ссылки в описании Но главное, не заходите в тикток Помните, я обещала в том видео, что сейчас скажу в этом Почему не надо подписываться на наш тикток, да? Ну и почему же? Алло, алло, алло, ты пропала? Где ты? Я не узнаю, почему. Почему? Почему нельзя?